Не было ничего того, что я бы не попробовал. 100 грамм для храбрости, стаканчик красненького ничего никому не помешал. Black Label, Blue Label, Chivas Regal, Chivas Regal. Меня блевать тянуло, они пили это. же моча. Каждый алкоголик уверен, что он не алкоголик. Точка. точках. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Игорь Владимирович, еще до Нового года. Вас в комментариях очень просили сделать выпуск об алкоголе, точнее о том, как бросить о, алкоголь. Есть новогодняя музыка. Моя. Вот да. Кстати, я этого научился, когда бухал. Чтобы эта музыка не играла Люди просят сделать выпуск О том, как бросить выпивать И Думаю, сейчас самое время После Нового года об этом поговорить Вы вообще как сами отметили? Снова не выпивали? Ну что значит снова? Я Вообще по кайфу Уже там Девятый год что ли Не просто не выпиваю да, просто Нет потребности У меня Такой кураж, такой азарт такой вот приход <смех> от, от всего, что я совершаю, кто рядом со мной, от окружения. Поэтому, кстати, тот, кто попадает в мое окружение, да, он перестает бухать и говорит, что со мной происходит? Я говорю, да просто с нами бухать, курить и прочие вот эти вот, то, что ты в себя засовываешь, это же такая функция выходит, тебе что-то не хватает в твоей жизни, и ты начинаешь засовывать всякие там не знаю, таблетки, всякие там нюхалки, там. люди начинают заниматься всякой ну вот такой вот сублимацией да, для того, чтобы удовлетворить собственную недостаточность. И потом привыкают, но дело в том, что недостаточность -то никуда не уходит, компенсаторные механизмы возникают, это да, но эти компенсаторные механизмы, типа бухать, курить и так далее, они очень изнашивающие и очень разрушительные. А чего вам не хватало, когда вы выпивали? Это очень интересный вопрос. Первый раз я попробовал пить пиво на первом курсе. Мы пришли, и там старшекуры нас начали ну, учить бухать, потому что на физтехе, ну, если ты не бухаешь, то ты ненормальный. Ну, то есть такая соционормальность, знаете, такое посвящение студент. Первые три недели я нюхал это пиво, мне правда не нравилось, это темное пиво, ну это же моча, б**. это же просто какая-то ослиная моча. Ну, я, я не знал, как пахнет ослиная моча, но это ну, ну, мне не, вообще не нравилось. Но это продолжалось каждый день, и как будто если ты вот не с ними, то ты как бы изгой. И в результате произошел вот этот вот, ну, так называемый процесс посвящения. То есть через три недели я уже привык. И более того, через шесть недель мне казалось, это вверх блаженства. И потом было очень много-много лет по, по нарастающей. То есть, сперва пиво, потом, не знаю, портвейн, то все три семерки, ба-да. Ба. Я азартно все перепробовал, понятно? Все, не было ничего того, что я бы не попробовал, все, что горело. Спирт-рояль, да, Black Label, Blue Label, чиво, сригал. Чивас рыгал, да, и Ригал это. И, и даже на яхте, где нельзя вино, потому что яхта опасная, это самое, ничего, спортивное вино можно. Любое вино, занесенное на лодку, начинает быть спортивным. Во, вы знали? Понятно, поэтому иногда, когда вы застаете пьяного летчика за штурвалом в самолете, не удивляйтесь, не удивляйтесь, потому что втягивание в алкашку осуществляется как такое, знаете, соционормирование, что если ты не вор и не подлюка, пей. А дальше вы зададите себе вопрос, а почему в каждой деревне, в каждом городе на самом лобном месте стоит всегда алкашный магазин? Теперь у вас еще есть вопросы? Очень много людей, которые на этом бабке зарабатывают, и им по что происходит с людьми, которые ну, дурят башку, совершают невыгодные действия, может быть, умирают, травмируются и так далее. Да им пофиг, понимаете? Им пофиг, они просто бабки зарабатывают. Если бы вот не вот этот вот случай, когда у меня резко изменилась жизнь и мне просто не надо стало вот этот алкоголь, не надо, просто вот он исчез из моей жизни, а за не надо сюда. Ну шучу, я бы сейчас бухал и может уже добухался до белой горячки так. Поэтому смотрите, те, кто сейчас будучи втянут в вот эту соционормальность про 100 грамм для храбрости, стаканчик красненького ничего никому не помешал, там, пивасик и так далее, Октоберфест, вот эти бургеры с этими кружками пива. Ребятки, первое, смотрите, вы влипли просто в, это, в эту историю, вам самим не справиться с выходом, вы думаете, что вы не алкоголики. Б**? Я вам так скажу, каждый алкоголик уверен, что он не алкоголик. В точках. Но знаете, следующее, любое принятие спиртного напитка это сделать себя дураком, а нет ничего страшнее, чем самолично делать себя дураком. Просто запомните, о чем говорит Игорь Рыбаков. Я вам дам четкие шаги, как задействовать свое тело, ум и сердце с выгодой для себя, где вам больше бухать и курить больше не потребуется. И вот девчата тут смотрят на меня, а они они же тоже покуривают, я знаю, и я тебе до вас доберусь. Все-таки, по моим наблюдениям, люди стали пить меньше. И отчасти статистика это подтверждает. Есть статистика, что с 2008 года по 2021 на 43% снизилось потребление алкоголя. Вы замечаете, что стали меньше бухать? Я замечаю, что статистика такая. Вот. Однако, я так скажу, что самого варенье стало процветать. Настоечки, напиточки и так далее. Ну, они не лицензируются, а сейчас очень много таких экоферм, где, ну, алкашку производит в локальных условиях. Поэтому я не вижу, что люди стали меньше бухать, хотя, ну, возможно, возможно что-то есть. Я хочу сказать основное. В культуре России, да и не только России, но в частности России, да, вот смотри, умер кто-то — бухаем, родился кто-то — бухаем, какая-то жопа случилась — бухаем, какая-то радость случилась — бухаем. Вы мне просто одно скажите, когда мы не бухаем? нету такого. Ну, слушайте, как ни крути, называется билет в один конец. Ну, соционормальность предписывает бухать. Ну, конечно, для творческого вдохновения надо бухнуть иногда, ну, а если выпил, то покури, да, и, и понеслось. А потом выпил еще и покурил уже конкретно, а потом еще добавил, ну, и потом сами знаете. Потом думаешь, епта, что это было? А что это было? Это было невыгодное использование тела ума и сердца которая стала следствием того, что ты когда-то запустил вот такую программу использования своего тела ума и сердца, как я когда-то запустил студенчестве. Так вот, знаете, что если вы запустили в отношении себя невыгодную программу, то уже эта программа будет использовать ваше тело, ум и сердце, да? и выгоды для вас никакой не будет, а тело ваше будет изношено, измождено, уставшее, и вы будете думать, что ж такое, где же меня наебал да нигде, вы сами себе на ну, и... вы поставили программу использования своего тела у и сердца, которая невыгодна для вас. Как вы думаете, почему эта традиция в России выпивать по любому важному поводу так сильна, и что заставляет вообще нас пить? Окружение. Окружение может нас выводить на невероятные высоты, и окружение может нас сжимать до невероятного, ну, для, до камня. Вот и все. Поэтому окружение, ищите окружение которым вы будете использовать свое тело, умы, и сердце с выгодой для себя, а нигде ваше тело, ум и сердце будет изнашиваться в интересах тех, кто производит алкашку, сигареты, воду, или что он там, наркотики производит. Единственное, чему вы должны верить, это благосостояние. Загляните в свой кошелек, посмотрите в свое настроение, ну, как у вас само самочувствие. Если самочувствие вот такое, вам нравится, что с вами происходит, благосостояние есть, ребят, все кайф. А ежели нет, то тогда что-то не то. Пункт второй — социальная среда. Недавно мои руки руке попало исследование так называемого контекста, то есть, грубо говоря, у человека есть окружение, и если посмотреть на то, кто окружает людей, которые находятся в твоем окружении, то это гораздо более сильно влияет на то, что с тобой случится. То есть, если у тебя такой оазис, то есть твое окружение почему-то не бухает или там наркотики не курит, но ты живешь в Гарлеме, где все там бухают, там. слушай, ну в принципе уже тоже все понятно, надо чуть-чуть только подождать и все, и все это случится. Социальная среда, поэтому ищите не только свое непосредственное окружение, которое, ну, будет расширяющим, обогащающим, но и погружайте свое окружение, ну то есть в социальный контекст, чтобы вокруг людей, которые из твоего окружения, было бы тоже в основном люди расширяющего типа. Вот и все. Третье. Бедность. Безнадега, безысходность. Живут рядом с бедностью. Ну вот по статистике да, здесь очень много алкоголя. Поэтому всегда, если у вас постигло состояние собственной бедности, какой-то выжженности, да, пустоты, удушливой чего-то, или финансовой бедности, неважно, где вы ощутили вот это состояние, что как будто опора выбита из-под ног и так далее, смотрите, идите к людям, у которых уже есть то, чего вы хотите, чтобы у вас был. Помните, если вы останетесь среди бедных людей, вы погибнете. Не просто с не нулевой вероятностью, а с огромной вероятностью, вы погибнете, вам опять не повезет. И потом вы скажете, почему другим везет, а мне не везет? Да, блядь, потому что вы остались там, где не следовало блядь, оставаться и так далее. Это как блядь, сел на рельсы, херняк тебе ногу отрубила, трамвай проходил. Да ты такой, трамвай, трамвай, блядь. почему мне ногу отрубила? Да, блядь, по кочану, блядь, потому что ты ногу блядь, под трамвай положил. Что, непонятно? Все, вот здесь все понятно, если ты сам добровольно в отношении себя совершаешь несправедливость, тогда не злись на кого-то Давайте на бедности чуть-чуть внимание заострим, для очень многих россиян алкоголь это такой дешевый способ отвлечься от проблем, от повседневности, от тяжелого быта И у них по сути альтернатив то не очень много, то есть живет человек в небольшом поселке, у него центр притяжения это красное и белое, какая альтернатива? Да, именно так. Но я бы этот способ не называл дешевым. Дело в том, что стоимость этого способа — это не заработанные деньги, это потерянные жизни, ну или травмы, долгое излечение и так далее, разрушенная психика, там дети, которые выросли и сразу включили вот этот вот возраст дожития или возраст послушания, что они теперь ищут, доминатора, который будет им говорить, что делать, они, ну, то есть они ищут начальника, короче. Сделать себя дураком — это, пожалуй, самый дорогой способ, ну, самый дорогой, он не дешевый. Если ты меняешь время своей жизни, свое тело, ум и сердце по невыгодному курсу, более того, растранжириваешь его нахер, да, засовывая под пресс это самое, ну, так тело будет травмированное, душа, психика тоже и так далее, вокруг тебя будет несчастье, бедность, нищета, все, на убой. Представь себе, что в это же самое время, в этой же самой ситуации ты мог по-другому использовать свое тело, ум и сердце. Там, не знаю, создал компанию или повысил свои компетенции, получил там повышение по службе, пришел на другую работу и так далее. Ну, альтернатив очень много, если ты становишься размножителем, да, превосходящего себя по отношению к себе предыдущему, да, ну новой версии себя, более подходящей тебе для жизни, где тебе больше нравится, что с тобой происходит, так рядом с тобой будут дети, которые видели, как ты изменился, как ты менялся, как ты улучшался, как ты подбирал себя, тот, который тебе лучше подходит, так они тоже овладеют этим, и у них в жизни также все будет, вот и все. Смотри, какая разница. Конечно, эти даже варианты сравнивать не надо. Один — это про жизнь, как мы бы хотели проживать, другое — это про живых мертвецов. Может ли государство повлиять на снижение потребления алкоголя населения? Может быть, как-то насаждать ЗОЖ? Может быть, сухой закон ввести? Ну, ответ очень категоричен. Нет. Во-первых, везде, где эти попытки были, горбачевское вырубание виноградников, известных к чему ответным сплеском самогоноварения, отравлений, там и кучи смертей, потому что культура, ну, существовавшего винопития была разрушена, взамен нее возникла культура безудержного спиртопития. Я застал это все, я видел это своими делами, как люди брагу делали, какие-то свекла, сахар, брага, вонь и они пьют это. Это У меня сейчас вот глаз начал дергаться, потому что я, я от одного запаха у меня я, это, меня блевать тянуло, а они пили это. Это раз. Второе. Статистика убедительно показывает, что чем богаче живут люди, тем меньше людям нужны суррогатные вот эти вот пропихоны кто там музыкой занимается, кто живописью, кто там работу работает, кто там инновации, кто стартапер, кто единорогов ищет за хвост, как мой друг Оскар Хартман. Да? Мы вот с ним партнеры, мы по всему миру ищем единорогов. Вы думаете, Оскар выпивает? Нет. Почему? Да, мы так увлечены с ним поиском единорогов, как, ребята, вы не представляете, как нас это вставляет когда ты гонишься за единорогом, это просто штырит, Не, ты, ты за ним горишь, он от тебя ускользает, потому что единороги, компании, которые миллиардные, они очень избирательны в том, кого они впустят в свой акционерный капитал. Ну это основатели единорогов. Так вот мы с Оскаром за ними гоняемся, убеждаем, что мы должны быть частью этой команды успеха. И вот, когда у нас получается, мы получаем такой азарт, такой приход. Это вообще не сравнимо, ни с каким алкоголем, вы чего там ты... Ну, короче, сравнимо на самом деле. Вот когда я помню, когда я целую бутылку вина выпивал... Нет, ладно, не буду. Прежде чем перейдем к конкретным советам, как бросить выпивать, я хочу задать вопрос, который подписчик задал в комментариях. Он спрашивает, как вести переговоры без алкоголя. Я так понимаю, что для многих это большая проблема, и в бизнесе часто выпивают, чтобы быстрее договориться. Mm. Ну, в общем, да, я все знаю про то, как вести переговоры с алкоголем и как использовать алкоголь, ну, чтобы создать там, настроение, настрой или использовать алкоголь как челлендж. Давай так, кто первый упадет под стол, тот, соответственно, и проиграл. Значит, если ну, ты проиграл, ты подписываешь контракт на моих условиях, да? если я проиграл, значит, я все эти игры играл, однако, я им так скажу. Действенность утрачивается очень быстро, да, а привычка остается надолго. Да, это дешевые, быстрые, так называемые экспресс-способы зайти в состояние, но момент вот этого, ну, легкости и эйфоричности длится ну, 30 минут максимум. И вопрос заключается в том, что если ты можешь так все рассчитать, что в эти полчаса все и случится, окей, Но это практически невозможно, потому что как ход событий пойдет, блин, вы знаете, когда выпил, там ход событий может быть каким угодно. Поэтому большинство людей на этом и срубаются. Я, скорее всего, попал в ситуацию, когда вынужден был принять такой догмат, ну, как некую истину, да, что вот алкоголь помогает вести. И я действительно верил в это и преуспел в использовании алкоголя, но когда я перестал использовать алкоголь в переговорах, мои, мои возможности переговорные только выросли. Более того, сейчас я использую совершенно другого, превосходящего класса способы для создания переговорных условий. А именно, когда я разговариваю с людьми, которые занимаются строительством школ, университетов и так далее, это очень богатые люди, то я заключаю, небывало выгодные для себя коммерческие сделки. То есть мы всю дорогу, три часа можем сидеть и во вдохновении обсуждать очередной проект про школу, про университет, про садик, про очередную страну, где мы что-то открыли, да, а потом между делом мы подписываем соглашение какое-то... О входе в какую-то коммерческую компанию понебывала выгодным условием просто как желание обоих, например нас ну, проводить больше времени друг с другом потому что нам очень нравилось вот эти четыре часа обсуждать про школу университет детский сад вот и все это совершенно другого класса подход да? и он ну во- первых он невозможен если ты бухаешь во-вторых, люди, которые занимаются университетами, школами, ну, их так штырит от того, чего они делают, что у них такой приход, что им вот это все, вот эти сублиматы, да, суррогаты, они как бы, ну, не нужны, они их не используют. Ну и самое главное, коммерческие сделки рядом с такими очень успешными людьми, они происходят как некий довесок. То есть никогда бизнес в центре, да, а когда бизнес — это диалог с реальностью на равных и как способность, ну, Давай так, делать крупные коммерческие сделки с теми людьми, с кем тебе нравится быть. Поэтому превосходящие ну, как бы способности не есть следствие усирания, упирания или там забухивания до утра, до ночи, как я раньше тоже, кстати, думал, ошибочно. Я думал, я стараюсь сделать более выгодную сделку, а потом я понял, я просто зависаю там в баре просто потому, что не могу оттуда уйти это я для тех, кто собрался на Новый год зависнуть, на, на неделю зависнуть, до старого Нового года будем бухать, мне тут один написал, Игорь, что делаешь на Новый год? Я говорю, как обычно, прогулки туда-сюда, поеду в Фукет, а он мне знаешь, что говорит, он мне говорит, а я буду бухать, да? вот, говорит, начну 30-го и закончу 7-го. Я говорю, поздравляю. Я говорю, ну и этот парень, который я знал, он талантищий, Просто невероятный талантищик, бизнесмен. Но он как был средним бизнесменом, так и есть. И, похоже, он еще и деградирует. Поэтому, слушайте, в наших руках способность использовать свое тело, ум и сердце выгодно или как сложилось? Вы в начале выпуска обещали дать рецепт ваш личный, как бросить выпивать. Ну, собственно, давайте людям его предоставим. Да. Отлично я дам свой рецепт, только он не связан с тем, как бросить выпивать, он связан с тем, что как сделать так, чтобы у тебя как бы ты не вспоминал о выпивке, как о необходимости что-то за себя там залить, засунуть и так далее. Зоной моего, ну, прихода, а именно ну, такой эйфории или там, ну, удовольствия или там удовлетворения, да, является то, когда я влияю на других людей. Вот если в моем окружении появляется человек, для которого я создал поле причин, и вот он не умел что-то, но вдруг у него начало получаться, или он, у него не было проявлена какая-то способность, но вдруг проявилась, вот я испытываю гигантское удовлетворение по влиятельности. Ну, я как властелин мира, я как, я как бог, но только здесь сейчас, когда я делаю, я начав испытывать это чувство, я в нем пребываю. Полчаса, час, все, вот я разговариваю со своим учеником, да, вот другой ученик пришел, и я дальше пребываю, смотрю, я не выхожу из этого чувства, у меня счастье каждую минуту, каждую секунду, я в приходе, и силы только приливают, прилив сил идет. Поэтому, смотрите, я не бросал пить, я просто изобрел способ, как задействовать свое тело, ум и сердце, создавая поле причин для других людей, где другие люди рядом со мной перенимают мои смыслы, практики, которые привели меня к успеху, и тоже открывают свои дары, свои склонности, и вот у них начинает получаться. И они моделируют мое поведение, и они перестают бухать. Представляете? Я им не объясняю, но они перестают бухать, вдруг рассказывая, Игорь Владимирович, а вот мы тоже перестали бухать. Я говорю, и как ты себя чувствуешь? И он говорит мне, оху**ли я себя чувствую. И я чувствую, что он чувствует похожее, чувство, что и я. Да, я чувствую, что он чувствует. Вот, резонанс. Меня от этого штырит. И когда меня от этого штырит, ребята, я вообще не вспоминаю ни про какие там, что там, успокоительные, отвлекательные, алкоголь, нарк... да, не вспоминаю, 9 лет. А когда у меня вот этого не было? Я постоянно думал, когда придет вечер, чтобы мы бухнули. Найди, что тебя вштыривает, и тебе больше не потребуется какую-то химию в себя засовывать, чтобы тебя еще что-то вштырило. Вот и все. Таков рецепт. И если ты твердо решил найти, что тебя будет вштыривать, вот так вот, да, без платы здоровьем, там, отношениями и так далее, смотри, приходи 4 февраля крокус сити Вот ссылка будет под этим видео. Приходи, будет очень много людей, который является носителем того, что может тебе подойти. Ты окажешься в вот в этом окружении, где посмотришь для себя то, что те люди уже нашли для себя, и их штырит. Ты просто подсмотришь, увидишь, заимствуешь и все. И у тебя в жизни начнется, ну, не просто другой этап, а другой ты. Я тебя буду ждать для того, чтобы ты надел мышление успешных людей на себя, попробовал, побыл. И если понравится, я тебе так скажу. Привет, рад, что ты принял решение жить в стране процветания, а не в стране выживания. И давайте вместе размножать хорошее в стране процветания, чтобы плохому места в стране процветания больше не осталось. А про страну выживания я умолчу.